Не открою большого секрета, если скажу, что, чтобы хорошо жить, надо много, и, что важно, эффективно работать. Другое дело, что не дают и нет для этого условий, но это в наших силах изменить. Об этом мой доклад. Мы живем в 21 веке. Вокруг все меняется, не стоит на месте. Это и есть жизнь. Только у нас в республике жизнь замерла, экономика в стагнации, и практически никаких надежд нет. Поэтому народ разъезжается в поисках лучшей доли и заработка. Почему так происходит? Самая главная причина – мы не считаем себя хозяевами на своей земле. Так нас приучили. Вот и сидим, ждем, что кто-то придет и сделает все за нас. Укажет нам, что делать, а сами подумать не можем. И вот эти кто-то пришли. В республике все направления возглавляют либо чужие, приезжие люди, либо компрадорская кучка людей, обслуживающих интересы этих самых приезжих. В результате этого во главе республики правительство, совершенно не заинтересованное в развитии экономики. Мало этого, совершенно безграмотное правительство, даже не понимающее, как должно работать, какие процессы необходимо инициировать. Им не вдомек даже, что работа правительства региона – это юридический процесс, что существует закон о правительстве Республики Калмыкия, в котором ясно прописаны алгоритмы, как и по каким правилам надо работать. В итоге правительство зайцева хасикова ничего не делает, заседания не проводит, только сплошные ни к чему не обязывающие совещания. Оживление происходит только при получении федеральных субсидий, субвенций и особо при, особенно премий бюджетникам. Республиканская прокуратура ничего этого не видит. А ведь ломается процесс государства, ломается и вера граждан в правопорядок. Мир ведь входит в эпоху большой турбулентности. Это обусловлено самим капитализмом, да еще пандемией коронавируса и вдобавок технический прогресс накладывает свой отпечаток. Впереди перераспределение мировых рынков и товаропотоков, сфер влияния. Все это отразится на нашей жизни огромным ворогом проблем, которые надо будет решать немедленно и системно. Ну не с этим же инфантильным правительством идти в кризис. Вот по решению этих проблем я хочу поговорить. Сразу оговорюсь. Нам не нужно в республике крупных производств. Нам не надо стремиться к взрывному росту численности населения. Достаточно создания условий для комфортной жизни тех, кто вернется, и живущих тут. Конечно, двери открыты для добрых людей, желающих добра и процветания. Нам необходима четкая постановка задач. Ибо правильная постановка задачи и есть половина решения проблемы. Не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется, что... Первое, к чему надо стремиться, так это преодоление технологического отставания. За ближайшие 30 лет мир очень сильно изменился. Появился интернет, мобильная связь. Казалось бы, сложились все предпосылки для децентрализации, ускорения процессов. Но у нас в стране все, все централизуется вокруг Москвы и нескольких крупных городов. Также и в нашей республике все централизуется в листе. Даже программы развития республики Калмыкия пишутся с привязкой к листе. Например, водная проблема республики. Из года в год говорят о проблеме. Местные политики строят свои карьеры на этом вопросе. Привлекают гигантские государственные инвестиции, а ВОЗ и ныне там. По-настоящему ведь проблемы нет. Есть проблема перераспределения водных ресурсов по территории региона. Ну вот, скажем, Элиста потребляет 10 тысяч кубометров воды в сутки. Да, вода ненадлежащего качества. Но и живем мы, извините, в безводном регионе, выбирать нечего пока что. Следовательно, нужно очищать воду непосредственно на каждой кухне, там где мы ее непосредственно потребляем. А для технологических нужд и техническая вода подойдет. Вместо этого в недрах правительства, в республике, рождается проект об очистке всего объема воды, поступающего в листов. Мало того, что это мероприятие дорогое, но и объем добываемой воды необходимо увеличивать вдвое. Также надо будет промывную воду выпаривать. А куда девать полученную соль? Непонятно. Если ее не утилизировать, то экологическая катастрофа гарантирована. Это один из примеров централизации процесса. Неэффективность налицо. Что же все-таки делать, чтобы преодолеть техническое основание? Начать необходимость внедрения системы распределенной генерации электрической энергии. Это означает, что по всей территории республики необходимо разместить генерирующие мощности, в основном на газовых двигателях. Развитая газовая сеть позволяет это сделать. Проведенные мероприятия снизят тариф на электрическую энергию именно для юридических лиц практически вдвое. Существующее законодательство позволяет развить собственную генерацию. В дополнение внедрение газовых электростанций даст возможность создать залоговый фонд для привлечения инвестиций которые, в свою очередь, разовьют оплачиваемый спрос на электрическую энергию. В этом вопросе нужна республиканская программа, написанная всерьез для развития экономики республики, а не нынешняя ИПР, которая написана с неясными целями, непонятными задачами и результатами. Кто читал, тот поймет. Необходим системный подход при районировании задач. Для каждого района есть свои характерные задачи, присущие только этому району. Считаю самым перспективным районом, ну это мое субъективное мнение, Юстинский. Потому что здесь можно осуществлять наибольшее количество отраслевых проектов. От выращивания картофеля до сахарного производства. От производства систем капельного рашения до версии для малогабаритных грузовых судов Малой Осадки. Именно тут надо организовать первый технопарк. Вот что дают технопарки. Это не просто новободное явление. Участники технопарков получают возможность напрямую, минуя государственные органы, защищать свои проекты и получать инвестиции из государственных венчурных фондов. Ну, например, таких как Фонд промышленности Российской Федерации. Деньги в таких фондах длинные и недорогие. А управляющая компания технопарка может оказывать юридическое и, если необходимо, техническое сопровождение проектов. Другие районы тоже могут открыть свои технопарки. Единственное, это опять правительство должно разработать правила игры, то есть... Подзаконные акты. Сам закон о парках развития Республики Калмыкия принят еще в далеком 2012 году. Нельзя обойти вопрос коррупции и предпринимательства. 26 мая был день российского предпринимателя. Но так ли уж безоблачно существование предпринимателя в Калмыкии? За последние 10 лет среднее предпринимательство Республики практически уничтожено поборами и откатами. Особенно часто это происходило в строительстве. На слуху громкие уголовные дела, пары «резиновые» в кавычках 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Не буду скрывать, я и сам попал под расклад, когда объявил об отказе платить. Мой строительный бизнес уничтожили постоянными недоплатами и выдавливаем графикой работы на зимний период, когда издержки при строительстве выше в разы. В результате я, награжденный Сбербанком, лучший бизнес в бизнесе в ЮФО за 2009 год, стал банкротом с открытыми уголовными делами, хотя противозаконного ничего не совершал. А 50 человек, которые составляли коллектив моей компании, оказались без работы. Но я не собираюсь жаловаться. Я просто озвучиваю проблему, которую надо решать, потому что таких предпринимателей команда Орлова оставила неудел очень много. А ведь их опыт нужен при мероприятиях по подъему экономики. В связи с этим хочу обратиться к таким людям. Хватит сидеть в тени, отбросьте ложную вину. Нам нужен ваш опыт, знания и энергия. Съездом будет создан исполнительный орган, который будет координировать действия общества и органов власти. Приходите, включайтесь в работу. Теперь касаемо коррупции. Если последние 10 лет с предпринимателей драли откаты и поборы, то сегодня объявляют, что откаты не берут. Открыли специальную организацию по проведению торгов в рамках 44 го ФЗ и лоббируют интересы тех фирм, на которые указывают некоторые лица из власти. Зачем тогда Министерство экономики? Наверное, держат нас совсем за простаков, хотя мы сами прекрасно понимаем, что это и есть. Тот же откат. Также правительство Зайцева постоянно кредитуется. На какие цели население республики никто не информирует? Закрадывается мысль. Кредиты берут они, а обслуживать эти кредиты нам? Предлагаю провести исследование неэффективности работы правительства республики и предложить правительству Российской Федерации самим гасить эти кредиты. Считаю, вышеперечисленные репрессиями против предпринимательского сословия и лично против меня как репрессировали моего прадеда Сангаджи Алексеева в конце НЭПа в 1928 году с целью отобрать магазин в Астрахани, так и в 21 веке ничего не меняется. Еще хотелось бы поговорить о внедрении IT-технологий. С внедрением системы распределенной генерации и недорогой энергии появится возможность не только производить корма и перерабатывать сельхозпродукцию, но и внедрять высокие технологии. Кстати, к чему неровно дышит наша молодежь. Надо будет строить дата-центры, так называемое железо. Работа по обслуживанию которого приносит довольно высокий доход. Чем же занято наше министерство цифрового развития? Нет общих баз данных, нет дата-центров. Хотя бы на котель открыли, что ли? За что премию только получать? Проблем очень много. Еще не озвучены остались переработка мусора, проблемы уплаты ОДН, общедомовых нужд, которые душат ЖКХ, централизация теплоснабжения, миллиардация, каналиционная канализационная сеть и листы, которые может катастрофично разрушиться. Но все, но все эти проблемы решаемы, надо только решать, не имитировать кипучую деятельность. Правильно было бы широко применять организационную форму народное предприятие. Это такая форма акционерных обществ – в которых 75% акций принадлежит трудовому коллективу. В общем, что хочу сказать. Республика у нас хорошая и перспективная. Нужен всего лишь системный подход к решению проблем. И не нужно все вопросы решать за людей. Народ у нас талантливый и умелый. Необходимо только дать возможность самим зарабатывать и самим решать, как тратить. Ну вот инвестиции идут туда, где бурлит жизнь, где все ясно и прозрачно, они а где танцуют поют, и хорошо встречают гостей. Экономические удачи дадут возможность людям вздохнуть полной грудью, стать свободными и самодостаточными. А наш народ, как никто, заслуживает этого. Верю, что этот съезд положит конец этой беспросветной тьме несправедливости и неудач последних 30 лет.